Всем добрый день! С вами снова Алексей Федорцов. И сегодня снова разбираем очередной кейс по настройке таргетированной рекламы Instagram, Facebook. На данный момент у нас есть клиент, который занимается продажей франшизы. Да, франшиза у нас распространенная тема, если вы заметили, потому что мы хорошо умеем с ней работать, в том числе также как с ремонтами квартир, с отоплением и многими другими нишами, с которыми мы тоже занимаемся. Итак, поговорим подробно о нише исходных данных. Это своего рода рекламная франшиза, которая недорогая. Она стоит от 40 тысяч до 150 тысяч рублей. И есть варианты выбрать. И франшиза сама заключается в том, чтобы продавать рекламные места на чеках и ленты в гипермаркетах своего города. В основном, да, и если франчайзи партнер хочет выбрать большую область, он может ее за собой застолбить, выкупить, так сказать. Но.. Сама франшиза звучит таким образом. Франшиза рекламы на чеках. И это очень простая вещь, полностью отработанная технология, недорогая. И мы занимаемся ее продвижением. Кроме таргетированной рекламы мы настроили и контекстную рекламу, и там тоже есть результаты. Но в конкретном в этом видео, в этом кейсе мы поговорим по результатам таргетированной рекламы в Instagram. Уже есть покупки. Лиды довольно бодро поступают, порядка 7-10 в день. Работает наш клиент на тем, чтобы выделить отдельных менеджеров на то, чтобы они обработали эти заявки. Пока не так недостаточно быстро идет обработка лидов, что, конечно, сказывается на конечных покупках. Но мы надеемся, что тут все с отделом продаж, все станет хорошо и понятно. А сейчас мы рассмотрим подробности. Как всегда, в рекламном кабинете Facebook будем рассматривать циферки, что у нас получилось сделать, каким образом мы этого достигли, за какой период. И с этого вида экрана монитора... Э, с этого вида... <laughs> с этого вида я предлагаю вам переместиться на экран монитора, где я в рекламном кабинете Facebook в реальном времени покажу наши результаты, каким образом мы их получили. Поехали! Итак, переходим в рассмотрение рекламного кабинета по франшизе чеков. И вот видите, я сразу выбрал максимальный период работы. Вот это наша рекламная кампания, которая есть. Это старая рекламная кампания, это не наша. Ну, собственно говоря, можно посмотреть, да, что она здесь работала на сайт. Это был трафик на сайт. Мы использовали в этой рекламной кампании формы Сейчас видите, за весь период у нас цена за результат 180 рублей. Сейчас мы откроем форму отчета чтобы все столбцы привести в нужный нам бит. И сейчас вы видите, 187 результатов, 187 лидов получено. Перейдем внутрь рекламной кампании, и увидите, что у нас здесь одна аудитория отработала лучше всего. Здесь она зашифрована у нас здесь. Потрачено на все про все 33 732 рубля 35 копеек. И основная компания, у нас расходы по основной компании 31 тысяч рублей. Секунду. Приходят заявки у нас в чат интересно наблюдать. И 174 рубля стоимость этого, этих лидов за весь период. CTR у нас 0,57%, равно показывал 272 рубля. Естественно, мы можем снижать здесь, и мы работаем над тем, чтобы снижать э, стоимость э, льда. И э, раз уж я посмотрел в Telegram, давайте я покажу вам, каким образом у нас э, в этом м, проекте приходит, э, приходят люди. Вот э, франшиза чеков. Вот таким образом поступают люди, как видите, вот их тут э, в ежедневном порядке. Это очень удобно, когда лиды приходят и в Телеграм, не только в рекламном кабинете, через какую-то интеграцию можно посмотреть, потому что менеджеры могут их сразу брать в работу, нет никаких задержек, все хорошо и замечательно, и удобно. Особенно, когда нет CRM-системы. CRM-система в этом случае есть, и она должна быть у вас, если вы работаете с лидами и хотите хорошо их обрабатывать. Вот. вот такая результативность, если мы посмотрим за последние 30 дней, давайте возьмем результативность, посмотрим в качестве диаграммы, то вот такая динамика у нас есть. Наблюдает. Вот здесь вот у нас был рост цены льда был, потому что мы тут кое-что меняли. но потом она снизилась и благополучно на всем периоде сохраняется в пределах 170 рублей. Показатель буквально вчера у нас а, был 130 рублей, а, небольшой рост произошел, но мы оптимизируем и стремимся снизить стоимость льда максимально. А, как я уже говорил в начале этого кейса, основной момент в том сейчас, что мы не масштабируем, не масштабируем эту удачную связку, потому что а, нужны менеджеры отдельные на обработку этих заявок. Потому что тот ресурс по обработке заявок, который есть сейчас, он, к сожалению, не успевает. То есть заняты другими немного направлениями, и плюс обработка лидов по франшизе, менеджеры немного не успевают. Но здесь можно просто увеличив, масштабировать бюджета за счет увеличения суммы рекламных расходов. Сутки можно получить, удвоить, утроить количество этих лидов. И сейчас, как видите, у нас, так, сейчас, как вам покажу, вы можете увидеть, что у нас здесь, секунду, секунду, вот по этой рекламной кампании, что бюджет ежедневный у нас 900 рублей стоит. Вот, мы можем увеличить до 2-3 тысяч в день и будем получать э, лидов чуть по дороже стоимости именно с этой рекламной кампании. И видите, у нас 25 миллионов человек в нашей выборке есть. То есть значительный запас роста. В принципе, на этом давайте закончим обзор этого кейса. Вот такая результативность у нас получилась. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их под видео под этим постом, пишите в комментариях. Также мои контакты есть напрямую в описании к этому видео, это WhatsApp, это ВКонтакте, вы всегда можете написать, задать свой вопрос, попросить рассчитать коммерческие предложения для вашей компании. Вот. Также записаться на мое личное обучение, правда сейчас места ограничены, личное обучение по таргетированной рекламе. На этом, в принципе, все. Давайте закругляться. Увидимся в следующем кейсе. С вами был Алексей Федорцов. Пока-пока.